Меня зовут Радараст, и вообще-то это канал о настольных ролевых играх. Но что-то последние разы мы слишком углубились именно в правила, поэтому сегодня кое-что совершенно кардинально другое. Ровно день день назад Брэд Деверо, аспирант небольшого университета Северной Каролины, опубликовал в своем блоге статью о том, как наши предки справлялись с таким важным занятием, как выращивание хлеба. Ссылка на статью попала в окружающие интернеты, ролевые в том числе, и быстро набрала полсотни комментов, нет, полторы сотни комментов на данный момент. И сегодня, вот неделю спустя, доверу выложил вторую часть, которой я и зачитался, и поэтому вот так поздно и выкладываю следующий выпуск. Его специализация, этого вот Брета доверу вообще, с 7 века до нашей эры, до 5 века, соответственно, нашей эры. И э, Европа в основном. Но вообще он активно и, э, пользовался источниками по Египту, по Китаю, по Японии. Он заглядывал в средние века э, до века, там уже до 16 до 17 и так далее. За индустриальную эволю... э, революцию он не выходит никогда. А значит как раз остается в рамках вот того самого абстрактного такого фэнтези средневековья в очень широком смысле. Которая нам всем так по душе. Ну, только у него как бы без фэнтези. Но это, конечно, по-произму. Итак, введение для тех, кто меня плохо знает. Ссылки на оба блокпоста поста Деверо даны в описании видео на YouTube. Если вы смотрите не на ютубе, то нажмите и там будет, будут вам ссылки. Он писал на английском языке. Сейчас я начну рассказывать вам о том, что я оттуда сам узнал или о чем вспомнил с помощью прочтения этого текста. По ходу дела мы будем помнить, что мы с вами все-таки ролевики, и нам позволительны некоторые вольности, которые и мы будем себе с удовольствием позволять. И, наконец, дословный перевод я лично, увы, нахожу самым скучным занятием на свете, за исключением, возможно, пожалуй, только сна. Поэтому, если вы хотите в точности знать, что там доверо написал, то идите и читайте. Там много, там действительно очень много, но не настолько много, чтобы нельзя было осилить. У вас, в конце концов, выходные на носу. Итак, извлеченный урок номер раз. Сельское хозяйство главнее всего, а в его рамках главнее всего пшеница и ячмень. Земля, как известно, крутится вокруг Солнца, а вот все остальное крутится вокруг Земли. Вокруг участков Земли, наделов, феодов, как хотите, потому что Земля, и именно Земля, дает человеку то, что позволяет спокойно существовать и с каким-никаким оптимизмом глядеть в будущее. Львиная часть капитала создается землей в условиях, опять-таки, средневековья, до индустриальной революции. Львиная часть капитала создается землей, ее обработкой и ее плодами. 80-90% всех людей заняты именно сельским хозяйством. Сеют, сажают, собирают, вот это вот все. Пашут, в общем-то, во, -во, во всех смыслах этого слова. Все остальные работают на них или существуют благодаря им. Будет ли так в вашем сеттинге? Будет ли, э, будет ли всегда так в любом сеттинге? Возможно ли вообще как бы построить цивилизацию, если так не делать? Но как бы, во-первых, это зависит от технического уровня. В том же звездном пути, извините, там кроме всяких репликаторов, которые э, уже как бы сами по себе устраняют проблему недостачи хм, чего бы то ни было на корню, фактически, то э, там еще, кроме этого, есть э, квадротритикеле. Это такое рожь ячменное зерно феноменальной устойчивости и урожайности. И, во-вторых, этот наш Деверо пишет в положительном или нейтральном ключе об этом. А если вы попучи, э, почитаете э, популярного нынче Харари, скажем, э, а то и вообще всяких там Хольцеров, Моллисонов, Фукуок, то вы поймете, что пшеница и ячмень это такой как бы ленивый путь, который получился просто потому, что он ну, так получился, а вообще совершенно необязателен и не идеален с очень многих сторон. Вот, скажем, какие-нибудь там эльфы, кентавры, фавны, или кто там у вас по квенте должен жить, вот душа в душу с природой, они могут действовать вполне как, скажем, адепты пермакультуры нашей эпохи. Вместо того, чтобы сеять то, что есть под рукой каждый год, вытягивая из земли все соки, можно создавать сразу экосистемы. Такой-то кустарник повышает кислотность почвы, под него сажается там какой-то корнеплод, который ее понижает. Склевали птицы всю малину, сажаем вместо нее облепиху, пусть колятся. Кроты замучили, сажаем в фасоль. Не спрашивайте почему, но бобовые вот как-то отпугивают кротов. Чтобы больше урожай был фасоли, добавляем там что то почему она будет виться. Мало опыляющих насекомых, ставим улей. Слишком много насекомых съедает э, урожай, портит его. Наоборот, вешаем скворечники и так далее. Ну, вы меня как бы поняли. Экосистема. В итоге получается такая система, которая работает сама по себе. Горбатиться на нее безумно не надо. Она поддерживает сама себя, никакой головной боли с озимыми, яровыми, чего-то там, что надо оставлять под пар, где там какие устраивают залежи и так далее. Ничего этого нет. Эффективность у наших современников выходит на 10-20% меньше, чем по традиционным методикам. А у фантазийного народа, который там беседует с мышами на их языке и может даже саранчу наверняка упросить жрать только сорняки, может выйти и даже больше, чем у стандартного агрикультуры. Ну и последнее. В нашем прошлом системы, о которых ведет вот рассказ наш этот Деверо, они замкнуты, с небольшими утечками. И чем дальше места друг от друга, тем меньше эти утечки. Если у вас есть возможность, пусть даже с помощью магов или чего-то такого, ну скажем, телепортировать крупные объемы товара на другой конец света, то многое будет работать весьма и весьма иначе. Нет, даже, даже проще можно, если у вас в сеттинге есть какие-то там быстро размножающиеся враги какие-нибудь там орки из соседнего леса, или демоны иногда открывающие порталы, то их тоже можно и нужно учитывать. Если просто выводя стадо на выпас с группой пастухов-снайперов, можно каждый день возвращаться со свежепойманными, с поличными орками или демонами, и если они съедобны, то функция стада внезапно становится просто декоративной. Ну и там для сыра. Сыр тоже важно. Урок номер два. Отбросив какие-то там флюктуации, которые, как оказывается, и без того были э, не очень значимыми, можно сказать, что все люди делились на мелких землевладельцев и крупных. И жили они абсолютно по-разному. Ну вот, возьмем сначала мелких. У мелких было э, чуть больше гектара земли на семью. А в семье плюс-минус там э, по 8 человек нескольких поколений. Гектар земли это как бы вообще-то весьма и весьма немного, и уж явно существенно меньше, в разы меньше, чем такая семья могла бы поднять, даже если считать, что они там все вручную делают, и даже пашут там, тыкая в землю палкой. Если же пахать на валах как следует, то это, ну, буквально пара дней работы, и это раз в год, да. Ну, плюс еще там уборка урожая, но это тоже как бы неделя максимум, а дальше живи себе в свое удовольствие и радуйся. Можно постараться и собрать побольше, и, э, э, или как-то больше кусок земли себе отхватить, или еще что-то. Но что будет тогда? Это все надо где-то хранить. Зерно хранится плохо, после года хранения у него существенно падает всхожесть, питательность и все остальное. Можно зерно продать. Деньги заработать. Ну, а что дальше с этими деньгами делать? Их гораздо проще украсть. У денег, как бы, мобильность существенно легче обеспечивается. Они именно для того и делаются. И в трудную минуту, когда наступит голодный год, скажем, то цены все равно взлетят во столько раз, что обменять эти самые деньги на что-то действительно нужное, вроде еды, окажется невозможным или абсолютно неэффективным. Продвинуться по социальной лестнице тоже невозможно, как вот сейчас там люди делают, которые там носят в банк зарплату, экономят, покупают себе в конце концов квартиру, там побольше, в более понтовом районе. Это все в средние века и раньше немыслимо, там куча останавливающих тебя правил, законов и так далее. А если накопить на что-то ценное невозможно, то зачем тогда это делать? И получалось, что мелкие землевладельцы живут так от урожая до урожая и смело раздают заработанное соседям в долг, в обмен на услуги, в подарок местному дворянину и так далее. Хорошие отношения, в отличие от запасов зерна, также замечательно наследуются. Кроме того, если не стараться максимизировать прибыли, то можно минимизировать потенциальные проблемы, Работать в своем темпе, следить за здоровьем, поддерживать хорошие отношения со старостой, у которого в некоторых случаях была монополия на колодцы. Я вот такого не знал, из этого текста узнал свет, Ну и так далее, все такое. вот. В общем, как бы хозяйство ради семьи, для, ради поддержания семьи в каком-то более-менее плавучем состоянии, а не семья ради хозяйства. То есть выкладываться никто на все сто не хотел не собирался. И даже действия всяких посторонних сил, вплоть до сборщиков налогов, ну и тех, кто их посылает, были направлены, э, ну, по словам, опять же, этого Деверо, э, не на то, что, чтобы побольше отнять из излишков, потому что излишков-то этих, как бы, практически и не было, а на то, чтобы заставить крестьян работать больше и больше, соответственно, производить и дальше иметь эти излишки, которые дальше куда-то уже можно деть. Какие тут выводы можно сделать для сеттинга строителей? Да очень разные. Во-первых, действительно ли для низшего сословия все настолько беспросветно? Есть ли им к чему стремиться? Можно ли большим количеством зерна, картошки или даже денег заполучить что-то такое, что окажет существенное влияние на их жизнь? Если да, то будет все складываться совсем иначе. Во-вторых, то, что Деверо называет горизонтальными и вертикальными связями, то есть как бы, между соседями или э, с местным князьком, это далеко не все. В фэнтези есть еще божественные патроны, с которыми тоже было бы неплохо отношения поддерживать. Скажем, если можно лишнюю неделю пойти там попахать на монастырских землях, а потом э, лишнее ведро собственного урожая сжечь в, в жертвенном огне, по некоторым правилам и в некоторых сеттингах за это вот, действительно можно получить вполне ощутимые бонусы. С другой стороны, сельское хозяйство зависит от многих внешних факторов. В одной из частей статьи даже упоминается, что календарные функции в некоторых культурах выполняли священники, как самые образованные и самые активно участвующие, заинтересованные в росте и поддержке местного сообщества люди. А что если такие священники будут получать Точные сигналы от своих божественных патронов. И не только когда сажать или когда жать, но и когда строить дамбы от потопа, когда и где копать колодцы от засухи. Это я даже не вспоминаю, что там в списке заклинаний есть про создание воды из ничего или управление огнем пожара, а ведь там очень-очень много такого возможно даже это все будет иметь обратный эффект и только добавить стабильности и крестьяне вообще как бы опустят руки и не будут стараться даже к минимальной подушке безопасности возможно думаете сначала ну как я уже когда-то рассказывал в другим в других выпусках на другие темы сначала думаете что вы хотите получить на выходе хотя бы приблизительно а потом уже подгоняйте под это базу с другой стороны у крупных землевладельцев доверу использует очень красивое латинское слово «магнаты», то есть большие люди. Вот. У магнатов у них все иначе. У них огромные земли, огромные ресурсы, то есть у них пахотные валы, у них плуги, прочая инфраструктура, а также доступ к навозу, скажем, в больших количествах. А ведь навоз и вода это как раз то, что позволяет сохранить почву во вполне вменяемом состоянии на протяжении многих лет. С другой стороны, у них недостаточно рабочей силы. Земли у них слишком много. А если семья у них и больше, то не намного и работать-то они на полях не умеют, и не стараются даже. Отсюда обилие законов, э, обилие ущемляемых групп, вроде крепостных, рабов, серфов, вилланов, колонов и так далее. И все равно большая нужда в сезонных рабочих. Особенно, когда урожай э, собирать надо. Внезапно очень много, очень срочной работы. И отсюда частая практика сдачи земель в аренду. Под процент урожая, под фиксированный оброк или под обещание отработать норму на полях крупного землевладельца. То есть получается, что если мелкое хозяйство, оно хоть и, хоть и шатко, хоть и оно едва сводит концы с концами и сильно страдает от любых колебаний и от любой нестабильности, но оно все же самодостаточно а крупное, нет, самодостаточным оно быть не может. И развитие инфраструктуры с амбарами, молотильнями, мельницами, валами и так далее идет не только ради поддержки самого хозяйства, но и для создания каких-то дополнительных стимулов для остальных с ними связываться и получать что-то взамен своего труда. Ну и крупные землевладельцы куда больше, чем мелкие, заглядывались на «денежные культуры», Значит, денежная культура это что? Это там виноград, или хлопок, или табак, или оливки. Что-то, чем нельзя питаться круглый год, и что-то, подо что нужно строить инфраструктуру. И тогда будешь получать массивный доход, который уже потом вкладывать во что-то нужно. А то и просто спускать на балах с фейерверками, фонтанами и цыганскими плясками. В воображаемом сеттинге, пожалуй, будут два дополнительных момента. Во-первых, вклад такого магната, то есть как бы большого человека, важного чем-то для локального сообщества. Может заключаться этот вклад в чем-то ином, помимо владения большим куском земли. Возможно, какой-то магнат, и только он, может сойтись в нелегком бою или э, что-то противопоставить Орчей Орде, или троллям-бандитам, или драконам, или еще там кому Возможно, какой-то другой магнат э, может раз в месяц остановить бурную речку и дать возможность обменяться товарами с живущими на том ее берегу. Может быть, магнат, разводящий ящеров, которые пашут еще лучше, чем валы. Или даже держащий смертельно опасного Василиска, который может взглядом обращать сложенные из палок домики в камень. И так далее. Ну, я думаю, аргумент мой есть во-вторых, если даже просто брать магнатов как крупных землевладельцев, их доступ к городским связям, к экзотическим вещам, к ресурсам может также очень много на что влиять, потому что вот такие вот дополнительные ресурсы в фэнтези мирках они гораздо более разнообразны и гораздо более мощны. То есть, опять-таки, если над каким-то далеко в степи стоящим хутором полгода не было дождя, ну не было и не было, как бы, ваши проблемы. А вот если дождя не было над замком герцога и над окружающими его полями, возможно, он попросит знакомого мага или священника вызвать туда дождь. Или просто благословить поля на двойной урожай. Или увести за собой руй саранчи. Или остановить смерч. Тому, кто живет исключительно на дополнительный доход хорошо им организованной системы, очень многое в таких мирах доступно. Итак, давайте подводить итоги, потому что уже как бы многовато получается. Сегодня я своими словами рассказал вам несколько ключевых моментов, которые усвоил из двухчастного, очень многобуквенного поста Бретта Деверо, историка, О том, как наши давние давние пра пра-пра-пра-пра-пра-пра деды, э, растили зерновые, и каким социальным структурам это вело к социальным взаимодействиям. Параллельно вам пришлось вышло, выслушать и мою от себя тяну про то, какие уроки из этого можно извлечь ролевикам, и что намотать на ус в плане сеттингостроения. Надеюсь, было поучительно. Если нет, читайте первоисточник. Меня зовут Радагас. Если понравилось, увидимся еще.